Поступил такой вопрос к психологу, что такое синдром выученной беспомощности. И оказалось, что к психологу обращаются очень часто с шестью видами проблем. И когда все эти проблемы вместе накладываются, то получается как раз тот самый синдром выученной беспомощности. В гостях у реалиста сегодня Григорий Бур, замечательный мужской ну и не всегда, не обязательно мужской психолог, вообще классный психолог. Ссылочка в описании, если вам нужна консультация, обращайтесь. Итак, с чего начнем? Что составляет у нас весь этот синдром выученной беспомощности? Что самое первое? Ну, синдром выученной беспомощности – это большая штука, такая коробка или папка, в которую uh -huh. люди скидывают невозможность жить так, как хочется. Беда в том, что у нас мозг очень любит экономить калории, вот так он устроен, и тренировал эту суперфункцию 50-60 миллионов лет. А так как еды у нас стало хватать лет 30 назад, то он <с> очень хорошо преуспел и не переадаптировался к тому, что у нас пятерочку можно в соседнем доме сходить и купить, покушать. Соответственно, если человек не умеет добывать себе статус, не понимает, как стать профессионалом, вообще не понимает, как ему выбрать какое-то дело, в котором ему стоит быть номером один, или ну хотя бы просто развиваться, чтобы не деградировать. А мы помним, что если мы не развиваемся, то мы деградируем. То он такой сидит и думает: да блин, какая-то работа вроде есть, ну, там 40-50 тысяч по регионам, например. Какая-то неинтересная работа, какие-то деньги вроде получает. И вот он сидит и думает: ну что за жизнь такая? Ну надо же что-то делать. Но за что браться, непонятно. Ну, ну, кошмар, ну что такое? И вот он сидит, с одной стороны у него один кусок не расти, говорит, ты же конченый, ну ты же вообще ничего в этой жизни не сделал. Ну, факт, ну ты посмотри в Инстаграм, ну все просто велик там Илон Маск. Илон Маск, миллиардер, а ты? И он сидит такой, да, я конченый, ну что же такое? Потом все сидит такой, не, ну надо, наверное, что-то делать. И у него включается экономия энергии, он такой, так, ты там... Делай и не делай, а много калорий не трать. А любое изменение – это же большое количество трат калорий. Заручиться надо. А куда пойти? Он в интернет заходит, бесконечное количество видов работ. На Хэдхантер заходит 100 тысяч вакансий. Он такой, какой бы бизнес может замутить? Бесконечное количество бизнеса. Такой, да елки-палки, еще сложнее. Может, нишу какую-нибудь выбрать? Еще более бесконечное количество ниш. Он такой, да елки-палки. Так он просидел три часа в интернете после работы, пошел, сел в бутерброд и рухнул спать на следующий день. И так это может повторяться много. Вот в совокупности выученная беспомощность – это непонимание, как бы ему куда вообще идти, непонимание своих сильных сторон. Почему? <связано> ну, потому что у нас перестали заниматься профориентацией людей. Второе, соответственно, это неумение зарабатывать деньги. Очень часто многие люди приходят не за тем, чтобы быть в чем-то суперспециалистами, а просто, чтобы денег хватало, банально кредиты с ипотекой закрыть. Чем угодно, лишь бы уже от этого отвязаться. Потому что влезли и теперь не знают, как закончить все это. Третья выучная беспомощность кусок – это у нас непонимание, как с личной жизнью совладать. Они заходят, то значит, с одной стороны радикальные феминистки их ненавидят, с другой стороны радикальные мускулисты им говорят, да ты конченый, ты же, ты же этот, как там, поворотомалинка да? Оле... да да да да он такой да что ж такое и здесь засада и здесь как же мне быть-то и он в итоге да ну нафиг вообще не буду личной жизнью заниматься какие там дети даже личной буду жизнью буду жить заниматься. соло да, хуже не буду, не буду жить год. соло хуже как, как там эти которые, которые не соло а которые прям совсем то целый, вот инцелы да вот вообще, О, вообще вот к бабам вот. на пушечный выстрел подходить да, не да, буду да, да. Да. они ребята я не с вами Говорит он этим, девчата, я не с вами, говорит он вот этим. И дальше, значит, психологической гибкости у него не хватает. Если он попадает в какие-то конфликтные ситуации, он не понимает, что делать. А потом он сидит, приходит дома. Да надо было так сказать. Нет, надо было вот так сказать. Блин, а почему я ни разу не сказал? И так он гнобит, гнобит, гнобит, гнобит себя по всем фронтам. Ни в чем профессионалом не знает стать. Никак знает ни в чем. Когда же начать с чего. С деньгами все время проблемы, все мысли только о том, как кредиты бы закончить, а с личной жизнью полная беда, зачастую вообще нету ее, особенно после 2010 года, когда соцсети стали появляться, у ребят очень серьезные проблемы начались. А почему, а... почему кстати, вот соцсети Потому так что... повлияли? Ну, это же как бы простая, простой ответ на самом деле. Есть у нас э, мальчики и есть девочки. У мальчиков задача от природы стать номером один в чем-то. Uh -huh. И поэтому у них зачастую сильнее развита полигамность. То есть, чтобы от мужчины было больше разных детей от разных женщин. Uh -huh. А у женщин у них несколько по-другому. У них есть такая штука, которая называется гипергамность. Поэтому, когда у мужчины появляется много денег, у него появляется много женщин зачастую. Ну, не всегда, но зачастую. А когда у женщины появляется много денег, она становится одинока. Почему? Потому что больше нет такого мужчины, на которого она бы смотрела вот так. Угу. Вот и что получается. Заходит барышня в соцсети, собирает на себя нереальная, это просто лавина трафика на нее набежала. Она такая, а, все не те. Почему? Потому что они чувствуют у них мужчину. Почему не чувствуют? Потому что это они к ней прибежали. И, по, и показывают всячески есть такая штука, как нуждаемость. Ну, вот можно же просто подойти, привет, давай пообщаемся. А можно подойти, ты такая красивая, И хвостиком начать вилять перед ней. Uh -huh. Барышня сразу понимает, что опять что это такое? Где вы таких набрали. Все, все желание у нее пропадает, как мужчина, она этого конкретного мужчина не воспринимает, и все. Поэтому за 2010 года только сильнее, сильнее, сильнее это получается. В итоге, вот мы тут недавно статейку читали, надо будет ссылку, на прикрепить, что пять 5% самых упакованных ребят занимаются сексом с 50% женщин. Угу. То есть от всех ну, мужчин да, да, 5% да. верхние, и от женщин 50%. И ну, вот кто-то говорит, а что еще дети... больше, что там 95 на 5. Там... Есть такая процедура. -го да, ну, да, ну понятно, да, что да, да. Э, ограниченное количество очень богатых, обеспеченных, упакованных мужиков да. занимаются сексом с подавляющим количеством женщин. Да. Да, да, да, да. И, да и женщины, как бы, они заходят, когда в Инстаграм тот же самый, там же нейросеть что делать. Какие больше фотографий лайков набирают, она их чаще показывает. И в итоге у нас получается, что количество лайков у мужчин вот так вот. Uh -huh. И ребята, которые входят там в 5-10%, они собирают что-то в 9, что ли, раз больше лайков, чем все остальные. Uh -huh. Ну, как бы, то есть не вот так вот распределение идет, uh -huh. а вот так вот. Ну, по экспоненте. Uh -huh. Да, uh -huh. поэтому ребяткам, которые условно скромно упакованы, они заходят такие, <coughs> что происходит? Они заходят на какие-нибудь курсы, там какой-нибудь красавчик сидит, вещает, просто пишешь ей. Пошли есть шавуху, и он показывает скрины, ему отвечают, и с ним идут. Uh -huh. Этот парень приходит, пишет все то же самое. Я его скидаю в черный список, и с ним никто никуда не идет. Я говорю, что такое? <свят> ну, блин, ну потому что ты не так упакован. В Тебе нету там 190 сантиметров роста, нету косой сажени в плечах, в тебе нету там 90 килограмм веса. И это там не кусок мяса, там нету квадратной головы с кирпичным подбородком и так далее. Там. Вот таких вот бровей, как этот, в mm -hmm. Angry Birds, mm -hmm. красненький. Mm -hmm. да, да, да, да. Ну, нет, там важно, чтобы не монобровь, а чтобы такая была. Не mm -hmm. чтобы вот так бровки домиком были, а чтобы вот так. И вот он все это не учитывает, такой, говорит, это все не мое. Мем такой есть классный, там девчонка сидит, значит, говорит, девчонка сидит такая, плачет вся такая заплаканная, и подпись, значит, это я, которая одну секунду попробовала что-то сделать, у меня не получилось, и теперь я расстраиваюсь, что я не стала суперпрофессионалом с первого раза за одну секунду. Вот она, выученная беспомощность. Мозг говорит, слушай, ты же выжил? А у него задача выжить, у него нет задачи, чтобы мы были высокоразвитыми, еще что-то. Иначе бы он не экономил так калории сильно. А ему задача, чтобы мы выжили. Поэтому он готов тратить по чуть-чуть калории, если мы сразу какие-то результаты получаем. Что происходит у человека, у которого нет инструкции? Не как профессионалом стать, не как денег достать. Не как личную жизнь наладить, хотя бы просто, чтобы женщина была такой, какой он хочет. Ну или в обратную сторону женщина, это вот такой мужчина. Как себе облегчить жизнь, сервисы накупить, делегировать там на сотрудников часть еще что-нибудь. Там уборку, доставку, там готовку как-то автоматизировать этот процесс. У него денег просто не хватает, например. Да еще в голове куча неврозов. И каждый раз, когда у него что-то не получается, ему мозг говорит, а я тебе говорил, не надо туда лезть. Видишь, тебе плохо. У него включаются все зависимости, которые ему в детстве говорили, зависимости с людьми, там кто-нибудь его наругал в детстве. Теперь каждый раз, когда его кто-нибудь отшивает, будь то, когда он к девушке подходит или когда он клиенту что-то продать пытается, у него сразу минус мораль, он сидит гнобить себе, я конченый, я же говорил, и опять уходит в свою норку страдать. И так, попытавшись несколько раз, он понимает, что каждый раз получает отрицательный опыт. Инструкции он качественные, например, не нашел, не повезло ему с учителем. И третье, мозг заставляет его экономить энергию. То есть нет бы сказать: Так, у меня тут не получилось, я сейчас табличку сделаю, допишу, чего я не учел, и еще раз попробую с новыми условиями. Я такой: нет, это не мое, я, наверное, не такой. И пойдет никакой. играть в танки. Да. Или не так никакой. Вот, в общем-то, вкратце все в сумме вот это есть выученная беспомощность и как правило человек приходит ко мне именно за тем что он такой вот у меня тут не получается тут не получается тут не получается тут не получается тут не получается очень редко приходят ребята у которых что-то нереально круто а и что то совсем отпало обычно если приходит человека что-то круто у него в целом это как бы распределяется и на остальное редко приходит. но по большей части приходят ребята которые не нашли себе интересное дело не понимают, как в нем преуспевать, не смогли зарабатывать достаточное количество денег для них. причем мы не говорим о каких-то миллионах, а вот чтобы человек был доволен. Это далеко не всем надо миллионы, к сожалению. Было бы лучше, если многим нужно было миллионы. А, вообще не понимать, что с личной жизнью делать – это самая больная тема. Если с работой с деньгами у мужчин еще более-менее, то с личной жизнью очень мрак какой-то. Ну и, собственно, с делегированием полномочий и каких-то бытовухи и так далее. Ну, а дальше агрессивные переговоры психологическая гибкость – это вообще какая-то ругательная уже штука. Хотя у нас появляются тренинги по ассертивности, у нас появляются тренинги по продажам, по переговорам, по ораторскому мастерству, по актерскому мастерству. Но как-то вот не часто у нас, видимо, ходят. По крайней мере, те, кто доходит до меня. В общем, Ну и, соответственно, а последнее – самооценка. Да, самооценка. Угу. Значит, лечится все всегда, исходя из трех элементов. То есть, любое Перестроение мозга у нас всегда состоит из трех элементов. Элемент первый – это найти более-менее адекватную, реальную, отражающую реальный мир информацию. То есть найти адекватного учителя. Много ты вспомнишь учителей после школы, которые реально толковые были? Вот я двух могу вспомнить. Ну, действительно, по, по пальцам и по посчитать. И да. по математике. И она же вела еще литературу. Обычно, люди, обычно люди у нас варятся в каких-то заблуждениях своих. И у них, как правило, да. если они даже в чем то нормально разбираются, то в остальном у них полный трэш. Вот тебе пример. По идее, в школу же должны брать людей, которые ну, как бы разбираются, которым нравится это делать. Много. Вот я таких людей могу двое, двоих из школ вспомнить. Если в универе... Сколько их ты можешь вспомнить? Я пятерых могу вспомнить. Ну, там чуть больше, да, наверное. А было ты их всего сколько? А было их десятки. Вот. То есть 50, 50 учителей, может быть, больше было. Вот и считаем конверсию. То есть как они туда попали то зачем? Соответственно, когда человек проходит, что с трех лет отдают в ясельки, например, там в 5-6 в садик потом школа до 18 лет, потом универ в 23 закончил, если там интернатура, аспирантура, там что-нибудь такое, магистратура у кого что. И вот человек, например, 25 лет отучился и попал из всех учителей на какую-то долю, которые были адекватны. И это при условии, если он попал э, туда, потому что у него мозг заточен. Uh -huh. Uh -huh. То есть он может быть инженер, а по факту сидит после работы стихи пишет в стол тайком ну, чтобы uh -huh. никто не Ты что, из этих что ли? <coughs> интеллигент что ли uh -huh. ну, чтобы никто не ругался не дай бог поэтому с учителями трудности зачастую не попал просто с самоопределением куда пойти из профориентации трудности и в итоге мы получаем что мозг горит экономи энергию врывает рубильник и не дает просто учиться все а теперь помножим это на негативный опыт ну и добро пожаловать сидит у нас парень который говорит: у него там много же нейросетей одна mm -hmm. говорит так давай давай давай займемся давай что-нибудь поделаем вторая говорит так ты, ты рыбаешься помнишь что в прошлый раз было третья говорит да ты вообще конченый ты что ты себя в зеркало видел четвертая говорит сам ты конченый пойдем хоть что-нибудь сделаем пятая говорит не пойдем в танки поиграем или там в доту или в counter strike да, или да, еще пойдем, в сам... пойдем пойдем Классное решение. Шестая говорит: блин, ну пойдем, все-таки, вот он у нас там Танька, помнишь, мы там с третьей класса понесохнем. Может, все-таки напишем ей хотя бы ВКонтакте, лайк поставим там еще что-нибудь. Давайте что-нибудь поделаем. В итоге человек идет заниматься, например, выпить пивка, погулять, пообщаться с людьми, которые с которыми у него нету никаких интересов, с ко которые сами ничем не интересуются. Не дай бог, он может рассказать им, чем он собирается интересоваться, и они могут начать mm -hmm. говорить: да, зачем тебе это надо. Не дай бог, родственники еще такие же могут оказаться. Ну, очень часто человек, да, например, да. начинает интересоваться чем-нибудь, а там, например, родители, потомственные, например, какие-нибудь музыканты. Ну вот у меня а парень такая как раз. Он вообще, он... Раз. И потомственный он музыкант. вообще не музыкант, например. Нет, оно... А он не музыкант. Он и потомственный музыкант. И на любое, вот чем бы я ни занимался, что-то новое начал, неважно что, вообще... Совершенно не важно, что а, у нее всегда будет э, три, как минимум, э, реакции. Первая это ой, как плохо. Ой, вообще, я тебя не таким себе представляла. А, потом, как плохо будет после того, как это все у тебя не получится? А вот еще я знаю несколько человек, которые тем же самым занялись, и у них не получилось. Ну, как же вы передали эле элементарно. Yeah. То есть, все что, все, что я делаю после 18 лет, я не консультируюсь со своей мамой, потому что она ну, лю любое да, начинание пошла. вот так вот просто помножить на 0, еще на стадии измышления. То есть, там, если сказать: там, Мама, я хочу сделать что-то. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Все. Потому что вот, потому что это и потому что это. Да. элементарно. Да, да, да я машину в этот в лизинг купил мне в 2012 году ни один банк не давал кредитов дала лизинговая компания под конский процент я купил матис чтобы просто на нем ездить чтобы ездить на работу чтобы работать на нем маман звонит ой все не бери эти кредиты. Зачем эти кредиты? Ой, ой, ой, тебя банки разорят. Ой, сколько людей. Ой, ой ужас, ужас, ужас. ужас. Я говорю, Слышишь, давай... как ее устами да. говорит экономия энергии? Да, да, да. да, Не а, лезь, а... не трать калории. Через год противоположный совет. Возьми ипотеку. Зачем? Завтра, Потом... А ты куда-нибудь инвестируешь? Вот надо вот куда-нибудь инвестировать. Я говорю, а я криптовалюты купил в 2016 год. Через неделю звонит, а я тут в интернете прочитал. Короче, и пошло пирамида, развалится, прогоришь. И так все потеряешь и, и, вот так, и так буквально, да, по каждому моменту. То есть, ну, невозможно там вот от моей матери, например, лично услышать какую-то вот позитивную оценку какого-то моего нового рода. Это начала. же классика жанра. Вот да. в России, я не знаю, с другими странами не так много общался, но зачастую родители воспитывают так, что ребенка например, приходит с пятеркой. Угу. Домой пришел, гордый, грудь колесом все пришел, мощь, я, сила. Показывает дневник. Родили, да, посмотрели, ну, пять, все, и ушли. Uh -huh. Он такой, а где фанфары там, где, где там это, где аплодисменты, ничего нету. Но стоит ему принести четыре, там собирается весь совет. Что случилось? Так, он такой, что такое? Как ты мог? Мы кормим тебя на пять, а ты носишь четыре. И... А если, не дай бог, три принесет? Ну, Все. А едва, можно домой не идти. В кого ты так выразился? Сразу мысль какая появляется. Что бы я ни сделал, вот как выученная беспомощность, да? я что-то делаю. Если хорошее, то никакой реакции. Если не очень хорошее, то ругают. Вывод. За хорошее ничего не дают. За плохое ругают. Вообще ничего не будут делать. Отлично. Теперь помножаем это на 25 лет тренировки. Как лечить? человеку, бедняге, как. Три ключевых вещи. Да. Первое найти адекватного учителя, uh -huh. чтобы он просто уже понимал, как это должно работать. Uh -huh. Как понять? Он либо сам умеет то, что то чему учит, либо он ä, учит тех, кто его ученики, например, так умеют. Ну, вот, например, там хороший тренер не всегда хороший спортсмен, хороший ну, спортсмен да. не всегда хороший тренер. Uh -huh. Вот у нас есть, например, Абдул Манал Нурмагомедов, папа. Хабибу Нурмагомедову, он, по-моему, в книге рекордов Гиннеса, у него там 17 или сколько чемпионов мира. А сам он ни разу не чемпион мира, он сколько uh -huh. uh -huh. Вот, пожалуйста. Но его ученики, он явно что-то понял, какую то разработал методичку, и он по ним их тренирует. Uh -huh. Нужно либо найти человека, который сам может, либо тот, у кого ученики могут. Второе, точнее, под буквой «Б» в этом же пункте, то есть под буквой «А» найти такого учителя, и под буквой «Б» придется искать психотерапевта. Почему? Если убеждения человека не позволяют использовать ту информацию, которую ему учитель говорит, он просто не сможет ничего делать. Например, парни приходят на тренинги по продажам. Он говорит, все, я хочу продавать, больше денег зарабатывать и так далее. И вот он к клиенту подходит, и у него просто… И все, и у него паралич. Он... И все, то же самое. Пришел на тренинг там с девчонками знакомиться. Его говорят: все, иди, вот тебе скрипт, иди и разговаривай с девчонкой на улице. Он на улице выходит привет, девчонка на него смотрит, такая. Больной, что ли, какой-то. И сваливает он такой на! Минус. Угу. Но со зависимостью натягивается, он чувствует себя опять конченым он такой: да зачем я на это вписался? Я же знал, что я не такой. Обманули инфо-цыгане, Да, да, да. И так. понеслось. Инфо-цыгане, продавать это не мое, женщина это не мое, рост по карьере это не мое. Конфликтные, значит, с коллегами. Там это моя должность будет, не это моя должность будет, а ты вообще иди полы мой там, и так далее. И понеслось. Так. Хорошо, нашли, нашли учителя, нашли психолога, у убеждения, которого мы да, делаем да. что? Мы прорабатываем убеждения. То есть некоторые убеждения нам мешают развиваться, я правильно понимаю? И в три в целом. Я неполноценный, вот. потому что люди критикуют. Я неполноценный, потому что а, у меня достижений каких-то нету, и я неполноценный, потому что у меня там что-то со здоровьем не так. Рост не тот, волосы не растут, ага, борода ага. не растет. То есть, челюсть вот это проработает. Это и есть мешающие убеждения. Трей. Да, uh -huh. потому что нужно сделать так, чтобы человек опирался не на людей, потому что люди отходят, и он пфф, падает лицом на асфальт, не на достижения, они обесцениваются, или не получилось что-то, да, неудача лицом на асфальт, и не на здоровье, там, не знаю, член не встал, uh -huh. э, все, катастрофа года. Это под буквой Б, это первый пункт, то есть работа с информацией, найти uh -huh. учителя и проработать убеждения. Под, бук... под цифрой 2, это у нас тренировка навыков собственно, в соответствии с тем материалом, который дает учитель. Ну, как-никак надо новую нейросеть-то выращивать. Uh -huh. и тут у человека возникает идея, что у него должно быть с первого раза, например, все, да? Надо запастись вниманием. Здорово, если учитель еще адекватный, и он планочку постепенно наращивает. Например, толковый фитнес-тренер, он понимает, что как бы человек приходит в зал, ему надо сдать гриф, не потому, что он больше не может, а просто потому, что, чтобы негатива не было. Чтобы он позанимался, ему приятно было и легко. И на каждой следующей тренировке ему по 2,5 килограмма добавляют. Таким образом, человек видит, что у него вес растет, но при этом у него нет негатива. И где-то там месяца через три, когда он уже регулярно привык ходить и получать удовольствие, вот только тогда ему дают нагрузку, которую он уже в отказ, например, занимается. Но это не все такое знают. Uh -huh. Некоторым тренерам надо, чтобы человек пришел сразу, как вжарил, и на следующую тренировку просто не пришел. Вот. Но кризис всех расставляет на свои места, поэтому тренера начинают тоже в этом плане просветляться и не насилуют людей, которые никогда не занимались спортом. Uh -huh. вот. Это как раз про навыки. Ну и третье, когда у нас адекватная картина мира, адекватная информация, адекватные навыки, у нас рано или поздно появляется третий параметр под названием удовольствие. И вот до него нужно дотянуть. Но так как у нас, у людей, не работают они с убеждениями, не работают с информацией, не находят толкового учителя, не понимают вообще, зачем им это нужно, навыки тренировать они не могут, как тренировать буду, если я даже не знаю, что делать. Удовольствие не включается, а калорий надо тратить много. Все, коллапс, мозг говорит, ляг лежи и страдай. И страдать получается экономически выгоднее. Ну, с точки зрения калорий мозга. Все, а теперь еще страну, миллион да? негатива mm. с этим всем. И человек лежит такой, какой я конченный, все пидрасы вокруг, нет, какой я конченный. И у меня начинается смещенная активность треугольника картона. Все вокруг подлецы редиски, это mm -hmm. несправедливо, у них все просто так, а у меня ни хрена. Я, значит, бедный, несчастный, все меня там обьюзили газлайтери, неглектери, рептилоиды и так далее. И пойду-ка я спасать вообще кошечек. Найду тех, кому хуже, чем мне, и пойду вот им спасать вообще. И понеслось. И чем дольше он в этой штуке варится, тем дальше он может в ней уйти. Это как стиральная машина, в которой в режиме отзыва закинули кирпич. Mm -hmm. Если поначалу он просто ругается с кем-нибудь или злится, просто плачет и спасать кошечек думает, то на минус втором уровне он уже начинает драться с кем-нибудь в Жертва на минус втором уровне, он там с может начать заниматься. Это что такое? Самоповреждение себе uh -huh. наносить. И, собственно, на минус втором уровне спасателя, когда он может пойти вписаться в какую-нибудь ерунду, в, сексу, в секту в какую-нибудь писаться, пойти там что-то такое делать. Или олень так по-черному, что там квартиру переписать, например. Uh -huh. Почему? Потому что я, барышня единственная, кто его хвалит. Но он понимает, вот я больше денег несу, она меня больше хвалит. Mm. Но беда в том, что он не учитывает гипергамию. А гипергамия требует, чтобы женщина вот так смотрела на мужчину. Как она на него смотрит, если он идет к ней за одобрением? Никак. Рано или поздно она отвернется и уйдет, и деньги может с собой прихватить. Все. Что происходило? Он единственный источник удовольствия в виде женщины получал. Приносил деньги. В итоге ни денег, ни удовольствие. Он еще больше минус получает. И может перейти на третий минус третий уровень треугольника Картмана. А, притеснитель он берет топоры кого-нибудь, там рубит раскольников какой-нибудь, да? А, или барышня вон тут у нас новости всякие, берет там ружье идет, стрелять там в детский сад, чего-нибудь такое, mm -hmm. да. А, в жертве берет там, в окно выходит, он у нас. Какие-то токеры постоянно снимают, как они в окно, сумасшедшие психотерапевты, надо отправлять в прямом смысле жизни. Лечить нужно. Ну вот. И э, то есть притеснитель кого-нибудь грохнет, отправится в тюрьму. Жертва суициднет или нарвется на, на кого-нибудь, кто ее добьет. И спасатель, соответственно, попытается кого-нибудь разнять, не сможет, и отправится в психоневрологический диспансер. Угу. Ну хорошо, давай тогда подведем итоги. Итак, синдром, просто пробежимся по пунктам от начала до конца. Что из себя составляет синдром выученной беспомощности и как это лечить просто тезисно. Все, и на этом заканчиваем. Угу. Окей. Значит, выученная беспомощность, это, как правило, когда человек не понимает, кем ему становиться в профессиональной сфере, как зарабатывать денег, как наладить личную жизнь, как облегчить себе жизнь, как вести переговоры с людьми, отстаивать свои границы, и при этом, чтобы не расстраиваться, как самооценку починить. Вот это mm -hmm. все в сумме или какой-то элемент из этого. Обычно люди начинают называют выученной беспомощность. Почему? Потому что воспитание было не обучающим, как это все добывать, а наоборот давила сверху на человека агрессивно типа ты идиот и кусок куда ты лезешь или пассивно агрессивно а, это ты во всем виноват и он понимает любое мое действие неправильно лучше я не буду делать ничего uh -huh. и так он тренировался много лет uh -huh. все и Лечить. собственно лечим. адекватный учитель адекватная работа учитель. с психотерапевтом, тренировка профессиональных навыков и дойти до удовольствия uh -huh. Все, огромное спасибо на этом, Григорий Бур был в гостях у Реалиста, если что, обращайтесь по ссылочке в описании, у кого хотя бы есть, хотя бы намек какой-то на синдром выученной беспомощности, вот вам, пожалуйста, профессиональный, хороший учитель и с чувством юмора. Договорились.